Что это? Oh, Был Бенди, а Буря! Это Алиса? А теперь чернильная машина или унитаз? Хаишки-котятушки, с вами снова Неллиэл, и мы продолжаем прохождение игры Бенди и чернильная машина. Остановились мы с вами на третьей главе и падения и вроде как к нам двигался Буря. Да. Э. Какая классная игрушка. А кто в тубзике? А кто в тубзике? Никого там нету. Ай, куда? Мы еще не отображаемся, прикиньте. О, да ладно, это его одежда, что ли, его семейники? Круто. Ой, гляньте, вот он сидит. Ну а пока что давайте сделаем небольшую паузу. Для начала хотела бы сказать, что это видео я должна была выложить месяц назад, но... Ладно, у меня была сессия, которая, кстати, я довольно-таки успешно сдала, что прям вау-вау-вау, я не ожидала, да. А потом были дела. ну и как бы я вообще ленивая такая пельмешка, поэтому это может спокойно перегрыть все остальные пункты. Поэтому да, можете смело писать в комментарии, Натаха ленивая пельмешка, и в принципе вы будете правы. А теперь, как и обещала, передаю привет 10 милым пирожочкам. Спасибо вам огромное за такие душевные поздравления и особое спасибо Анастасии Ивановой. Потому что это она выбрала видео про Бенди, вот, да. Ну и напоследок хочу вам представить нашего нового администратора по совместительству генератора мемчиков. Зовут его Олайн. Довольно дневный пирожочек смеется так же смешно, как и шутит, и регулярно проводит стринчанские. Поэтому, котят, не подписывайтесь на онлайн, ссылка в описании. Это не реклама, да. И также хочу добавить, что как только у него наберется 50 подписчиков, то я просто тут вот крест даю и выкладываю видео про Айсы Хурге и версия с миски. Ну, а теперь продолжаем. Я у тебя суп съем. Это это он сам слепил. Давайте поговорим, что ли, с ним? А если не могу поговорить. Ага, не все так просто. Нужен рычаг, чтобы открыть эту дверь. Может, у Бориса он есть? Ага. Найди дверный рычаг. Эй, приятель, у тебя есть рычаг? Или ты мне его отдашь, когда я тебе приготовлю поесть? Понятно. Еще увидишь, какой из меня повар. Найди супчик. Серьезно, я его съела. Вот сейчас. Голодный ты был, голодный ты был. Прекрати жрать. Ага. Этого должно хватить. Фух. Господи, спасибо, ребята. Что приготовили специально для меня суп. Вот, держи. Спасибо. А что ты не ешь? Не, ну надо же суп быстрого приготовления взять, который можно, в принципе, и так съесть. И сделать вид, что, типа, я его приготовил. Вот, держи, пацан. Ты меня убить хочешь? Окей. Давай-ка обследуем это место. Только будь рядом. В смысле нельзя вернуться? Видимо, пристанище это было безопасное место. Но чтобы пройти дальше, мне надо идти дальше, как бы это странно не звучало. Что ты хочешь мне показать, Борька? О! Шкаф для пряток! Шикарно, спасибо, Боря. И все? Блин, и Бенди еще такой стоит. Правда, клише, прятание в шкафу, ну ладно, что ж поделать. Кажется, там очень темно. Нужно чем-то посветить. Вот мы и нашли. Погрузись во тьму. Совет найди фонарик. А Боря вообще зашибись. В темноту мы погрузились. Что это такое, интересно? Ты слышал это? О да, и я слышал. О, отлично, здесь есть свет. Видимо здесь... Эй! А чё это вы закрыли? Еще одно препятствие. Даже не знаю, как его обойти. Борис, у тебя есть идеи? Он вообще, кажется, не отвечает. О, у Бориса есть идея. А за ним никак пойти. Ясно, видимо, он сам должен нам открыть. Ждем Борю. Найди новый выход. Смотрите-ка. Ой, какая большая игрушка Бенди. А, так это все одно помещение. А где боря? Вау! Я такого вообще не помню. Но если ты не помнишь, я тем более. Я могу тут прятаться! Какая большая игрушка! Ай, хочу! Не пойму, это мужик или баба? Заблокированные двери. Это что, какой-то местный прикол? Нужно что-то делать. Это точно. Почини машину по производству игрушек. Ну, по всей видимости, починить-то я знаю как, но... О, боже мой, это и это есть ангел, да? А она миленькая. Ну-ка. Я не понимаю, в чем проблема. Ну, ой, что ой, плохого что... в том, что, что я ой? нарисовал парочки кукол Бензи, кривые улыбки. Это не повод, чтобы мистер Дрюрн спускал руки. И если он действительно хочет помочь, то пускай скажет мне, куда девать весь этот ангельский мусор. Пусть валяется, а больше то купит. Похоже, придется все лишнее сбросить в топку. Что это? Вай! Был Бенди и Это Алиса? А теперь кирилльная машина или унитаз. И снова Бенди. Алиса, Вай. Классно. А Бенди у нас еще тот фокусник. И в смысле парочки кукол кривые улыбки. Вот это, шо ли, он имеет в виду? Ну, есть такое. Улыба реально кривая. Не, отсюда когда смотришь, вроде нормально, а так... Ладно. А так, что, у Бенди вообще-то идеальные улыбки. Чего вы мне там? Чтобы починить, надо это все включить. И а, ну и освободи ременную передачу. А, понятно. Я же помню, там была кукла. И даже не одна, как я вижу. Что опять не так? Ну вот и все. Ам... Ясно. Гляньте, какая милашечка. Ой. А дверь хоть открыта? А куда мне смотреть? А... Кто-нибудь это выпустит? О! Воу! писец, писец! Я тебя вижу. Ты... Очередная муха в моей бескрайней паутине. Что? Пора убедиться в том, что ты достоин находиться среди ангелов. Это точно Алиса или кто-то снова... Снова ей это... Ну, воспользовался ее образом, как в тот раз этот получился... Сэм использовал образ Бенди. Куда идем же? Мне вообще-то Борю надо найти. А где он, кстати? Блин, а почему а Алиса озвучил мужик? Демон или ангел? Шли бы вы нафиг. Я пойду сохранюсь. А? Что это было? Чем меня убил? говорят не вредно, о, а желать о невозможном, это, это всего нас лишь прихоть. Так я и взялся за эту работу. Просто карандаш и мечта. Мы многого хотим, при этом ничего не делая. Они говорят, тебе стоит лишь верить. Вера сделает тебя успешным. Вера сделает тебя состоятельным. Вера сделает тебя влиятельным. А самая сильная вера способна поднять из мертвых. Но это... Лишь прекрасная, позитивная, но глупая мысль. Да ладно. Где мне найти такую веру? Верочка, Верочка, отзовись. Мне пугает эта дверь. Ха. Боже мой. Борис, ты испугал меня до смерти. Есть такое. Ты не мог бы поискать что-нибудь, чем бы мы смогли обороняться. А вот он нашел, смотри -ка. Сойдет. Экипируйся. Хух, хорошо, что мы его не можем ударить. Однако у меня возник вопрос. Что было бы, если бы я пошла туда, где ангелы? Бах! А я бы не, не могу разрушить. Вот если бы я пошла там, где... Ага. А у нас закрылся проход. Вот это что было. Интересно, от этого что-то зависит? В любом случае, мы с вами сохранились, и в случае чего, я вернусь к этому моменту. Ой, дура! Даже если придется заново это все перепроходить. Но, в принципе, это только третья глава, поэтому не вся игра же. А куда мне идти-то, собственно, надо? Сюда. Похоже, эти ворота открываются с помощью двух рычагов. Опусти первый, а я найду второй. Я кому сказал, первый опусти? Так, окей. Второй выключитель находится там. Что это? Закрыто. Еще одна штука? Ух ты, смотрите. <гас> вот что-то такое-то. Пошел нафиг! Пошел нафиг! Боря! Ты что спрятался, эта задница? Я прячусь! Он встал. Он просто встал, серьезно? Борис, ты что такой стекун? Найди новый выход. Вот он. Что это? Типа ты меня зазываешь сюда встать? А в принципе, больше и некуда. Ты такой интересный. Такой странный. Это Элис? Должна сказать, я твоя фанатка. Она это ему говорит, наверное, да? Похоже, тебе назначил свидание ангел. Иди ко мне на девятый уровень. Крики укажут тебе путь. Стоп, девятый, девятый, девятый. Вот девятый, вот, вот он девятый этаж. Ну же, выходи из своей клетки. Снаружи тебя ждет огромный увлекательный мир. Я-то вышел, но я сохраняться не хочу. Ладно, давайте сохранимся. Без опозданий. Я потом еще раз это все перепройду. Что ж поделать-то? Блин, Элис, никакой ты не ангел. Что ты жук? Блин. Ангел какая-то не ангел. Что это такое? Эти чертовы лифты... Иногда они открываются, иногда нет, иногда не приходят, иногда не задерживаются в воду и возвращаются назад. Я говорил этим людишкам, что если мистер и Трю будет забивать на это болт, то кто-нибудь обязательно разобьется насмерть. И этим кем-то буду не я. Я пользуюсь лестницей. Умный. Очень умный парень. Ну, серьезно Борин, ну это ловушечка, да? Это реально ловушка. Но нам надо встретиться с Ам. Куда ты побежал-то? Куда ты бежишь? Ох, мать! Так это она все делала. Писец. Абсолютно писец. Боже мой. Оу. Осмотрись! Столько мне понадобилось жертв, чтобы сделать меня столь прекрасной. За что? Совсем несовершенным было покончено. Ну ты сучка. Я должна была это сделать. Она меня заставила. Она? Она это кто? И все-таки кто она? Кто бы мог подумать? Я обедаю вместе с Джоу и Дрю. Похоже, я была права насчет того, что время сближает. Раньше я думала, что зарплату мне будут выплачивать задержками. Но я готова признаться, что он оправдал все мои ожидания. Очаровательный человек. Иногда он называет меня Элис. И мне это нравится. Отказываться от своего имени ради такого? Ну ты и дур, конечно. Писец, ребята, писец абсолютный. Ты что такое? Ах, вот она, смотрите. Дверь закрылась. Эй. Хм, теперь мы подошли к вопросу. Какой-то разный голос у нее? Убью я тебя. Разорвали на части на радость своему Это сердцу. Же... Оба варианты прекрасны до изнеможения. Что с ним Что что девушки выбрать. Взять, например, этого мелкого урода. Он прополз сюда, испачкав чернилами мою дверь. Он мог задеть меня, он мог затянуть меня обратно в бездну. Ты знаешь, каково это? Жить среди темных луж. Эти три бежащие, бежащие голоса обрезаются в твой разум, как, как рыбы в аквариум. Сначала я изливалась, корчилась, словно бесформенный слезняк, выползая из этой чернильной дробы А потом... Что ж, это сделало меня ангелом. И чем ты недовольна? Я больше не дам демону прикоснуться ко мне. Ой. Я так близко к цели. Ладно, смотри на свою а -а -а. рожу. Идеально, я говорю. Да, я пощажу тебя. Пока что. А еще лучше, я позволю тебе подняться и покинуть это место. Если ты сделаешь парочку маленьких, простеньких, приятных мелочей для меня сначала. Возвращайся к лифту, мой мальчик на побегушках. У нас есть работенка. Ты что, серьезно? <свист> <свист> О, я надеюсь, она мне не прикажет Бориса убить. А где он, кстати? Неужели, если он увидел это место, то... О, Господи, показалось. Я подумала, что это он. Бедный. Ну что ж, котейки, думаю на сегодня это все. Если вам понравилось данное видео, то не забудьте впендюрить лосось под этим видео, то есть свой бородатый лайк. Ну что же, а на этом все. Всем пока, котятки.